У нас и форточки, и задние двери накладки, и передние двери покрашены в материал антигравийный. Материал этот называется бронятор. Это наши спонсоры на этот сезон по покраске. Компания бронятор нам предоставила материалы для окраса наших подиумов и бамперов. Потому что бампера у нас произносились за прошлый сезон, и хочется сделать их, ну мало того, что освежить внешний вид автомобиля, мы их еще решили покрасить в белый, потому что я наткнулся дляставить фотографии на машину, когда я только купил, она была полностью однотонная, вот, поэтому бампера тоже перекрасим в белый, переведем их в нормальное надлежащее состояние. Собственно, потому что уже окрашено повторюсь, это фронт, тыл и форточки, ну, и подиум весь на задней крышке багажника тоже будет окрашен в этот материал компания выпускает двухкомпонентные все материалы то что касается самого, самой, самого материала для окраса антигравия он смешивается с отвердителем с таким в пропорции 3 к 1 и добавляется туда колерующая паста она идет на основе акриловых материалов вот, не более 100 грамм колеруемой пасты добавляется и получаем абсолютно любой цвет предварительно, если изделие из стеклопластика как у нас, его нужно обрабатывать грунтом по пластику который тоже есть в прайс-висте компании чтобы была лучшая адгезия и то, что касается бамперов тоже есть грунт и маль по ржавчине во-первых, это не дает в дальнейшем металлу, жарить и выползать наружу всем окислом и также улучшает адгезию бронятора к металлу как в случае пластика вот давай поближе покажем рекламную листовку возможно у кого-то будут вопросы всю информацию можно будет получить от нас из первых уст в нашей студии фотографии мы прикрепим к посту отдельно когда мы всю машину открасим а вот ну и собственно контакты